Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Алмат, я из Казахстана, город Алматы. Я хочу дать отзыв о Виктора Бандолетта о его курсе. Я у него покупал годовой годовое обучение. Я уже где-то применяю, уже прохожу уже где-то месяц уже, больше месяца уже но у меня уже результат пошел уже за одну неделю я, за одну неделю я смог консультировать где-то 4 человека я до этого вообще такие как инструмент не, не знал но я точно знаю если э, больше буду консультировать людей естественно я как бы э, найду именно лидеров которые присоединятся ко мне в команду Поэтому я еще применяю еще не до, но не до конца еще как бы использовал все его приемы, да, вот которые ВКонтакте, но уже у меня, которые сейчас вот первоначальные как бы, элементарные действия, и у меня уже получился результат. За одну неделю 4 уже там кстати прожил. Я думаю, это, это уже хорошо для абсолютно который начал с нуля снова. Спасибо за внимание.